нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе, и, конечно, молодежи. Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они могли освоить новую профессию сетевик, которая позволяет каждому нашему партнеру быть профессиональным коммуникатором и психологом, учителем и маркетологом, экономистом и бизнесменом, управленцем и продавцом, актером и дипломатом философом, ну и просто хорошим человеком. Те навыки, которые мы приобретаем, приобретаем, работая у нас в компании, нам позволяют зарабатывать в любой точке мира, в любое время. В сетевом маркетинге есть такая поговорка «Рот закрыл, и рабочее место убрано». а Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, в любой точке мира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 и э, презентацию нашей компании познакомиться с нашей администрацией. И, конечно, посмотреть и проверить документы о нашей легализации. Мы, компания, официально зарегистрирована. Также можно посмотреть нашу дорожную карту. На сегодняшний день у нас 6 маркетинг-планов. И, конечно, здесь написано, когда стартовала и какая площадка. А, также есть личный контакт с нашей администрацией. А, можно позвонить ей и написать в Телеграм, в ВК и позвонить на Скайп. А есть наши официальные группы, это в Телеграме, в ВК и в Скайпе. И, конечно, наше пользовательское соглашение, которое я советую всем а, изучить от начала до конца, чтобы не было дорогие партнеры никаких претензий ни к администрации ни к вашим спонсорам ну после того как вы проходите регистрацию а что нужно сделать конечно нужно пройти авторизацию как только вы вводите свой логин и пароль вы оказываетесь в вот в таком кабинете первый шаг который я советую всем новым партнерам изучить уроки по кабинету это уроки по кабинету. Я хочу обратить внимание и всем нашим партнерам, которые работают с самого первого дня в нашей компании. Ребята, изучите уроки. У некоторых тоже работают уже год, а задают такие глупые вопросы в чате. Значит, всем, всем, всем изучить уроки по кабинету. Что здесь у нас есть? Это как правильно заполнить профиль. Мы целый год с Леной бьемся, бьемся и все равно наши партнеры не заполняют профиль. Как правильно пополнить кабинет, сделать вывод своих заработанных средств и как сделать перевод между партнерами. Изучите, пожалуйста, ролик. Вставите, ребята, на вывод, а куда выводить, кошельки не прописаны. Это значит что вы неправильно заполнили профиль. Как пользоваться функцией поисковик? У нас на каждой площадке есть эта функция. Через эту функцию поисковик вы просматриваете полностью свою структуру. Вы просматриваете, где у кого ваших партнеров открыт какой стол, у кого есть партнеры, у кого сколько закрытых столов. Все это можно просмотреть а, через эту функцию. И как управлять бронями? Наш бизнес полностью управляемый. На каждой площадке у нас а, выставляются брони. Куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер или станет ваш клон. И, конечно, начнем с профиля. Для чего заполняется профиль? Дорогие наши партнеры, профиль заполняется для того, чтобы с вами, как со, с, с партнером, в первую очередь имел связь ваш а, спонсор. И вы точно так будете спонсором и с вами должны иметь связь ваши партнеры. Пожалуйста, пропишите свой скайп. Нет скайпа, напишите, что нет. Телефон, страничка ВК. По поводу страничек ВК у меня прям огромный-огромный жирный вопрос. Некоторых нет, пишут, что нет страниц. Ребята, ну это абсурд. Как вы собираетесь вести бизнес онлайн без социальных сетей? Поэтому все партнеры наши, которые приходят к нам в компанию, обязаны зарегистрировать и иметь хотя бы три социальные сети. Это ВК. А там уже выбираете или Калиостро, или Фейсбук. И обязательно должен у каждого быть YouTube-канал. Сейчас все э, партнеры идут через ролики, через YouTube-канал. Редко кто читает посты, но бывает, конечно, читают и приходят через посты. Но в основная масса идут только через YouTube-канал. Сейчас весь народ в интернете привык смотреть Поэтому у каждого партнера у нашего обязан быть YouTube, свой YouTube канал. Пропишите свой Telegram и ваши платежные системы, куда вы будете выводить свои заработанные деньги. Ни одна ячейка в этом в разделе «Кошельки» не должна быть свободна. Если вы не хотите работать с платежными системами, как PerfectMoney и Payette кошелек, пропишите по три нуля, а здесь пишите карточку, номер своей карты и имя, на кого оформлена эта карточка. Пишите на русском языке. Телефон, куда привязана карта и название банка, на русском языке некоторые задают такой вопрос можно сделать вывод на карту сына свата сестры брата можно ребята это можно пропишите карточку своего родственника напишите имя родственника на кого оформлена эта карточка номер телефона обязательно на... этого родственника который привязан к этой карточке и название банка и только тогда нажимаете кнопочку сохранить и очень главное конечно немаловажное простите имеет значение это конечно аватар ну вот ребята честное слово а когда забрасывают скрины смотришь диву даешься дива дивная то стоит птичка, то стоит синичка, то еще зоопарк полный. И пингвины, видела и пингвинов, видела и кошечек, собачек, и, конечно, эти клумбы. Клумбы, цветочные клумбы. Ребят, вы пришли в серьезную компанию, где работают серьезные люди. Я вас очень прошу, пожалуйста, переставьте свои аватары, загрузите в себе свою свою фотографию к вам идут партнеры да я никогда в жизни не пойду к, к, к, к тому спонсору у которого стоит а, не его фотография как можно выставлять сюда кошечку или собачку и приглашать партнеров по своей ссылке что увидит ваш партнер собачку кошечку он развернется он даже не будет пополнять кабинет и не будет активироваться. Он развернется и будет искать другого спонсора. Загружайте фотографию со своего компьютера или с телефона. Как только код пришел от вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить» и ваш аватар устанавливается. В этом разделе «Смена пароля». Если вам вдруг не понравился ваш пароль, вы всегда его можете поменять. Ну, и теперь, а какие же у нас есть а, площадки, да? На сегодняшний день у нас 6 площадок уже. Больше у нас, ребята, не будет. Достаточно. У нас площадки есть с любым входом. Нет ни в одном проекте, ни в одной компании, чтобы можно было войти с любой суммы, которая у вас в кармане есть, можно с 500 рублей, можно с 750, можно с тысячи, можно с двух, можно с двух с половиной, можно с трех, можно заходить на любой стол. У нас нет привязки к первому столу. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Давайте вот, например. Площадка FastTrack, да? А, эта площадка имеет всего два стола, да? Здесь стол на 750 рублей, а здесь на 7,5. Я просто сейчас хочу вам показать по поводу а, поисковика. А, я... Чтобы вам это было наглядно. Вы в поисковик вбиваете свое свой логин, да? Мой логин Леди1. И нажимаете кнопочку поиск. И вам выдает ваш поисковик все ваши столы. Красным это у вас закрытый стол. Это на любой площадке. Красным закрыт стол. Фиолетовым светится. Это под кем вы стоите. Под кем стоит ваш клон? Вот он. Мой клон стоит у Лены под 43-м клоном. Вот он он. Вы можете на него нажать, и вы увидите своего клона. Голубым светится. Здесь у меня а зеленым. Зеленым светится. Это еще на этом столе. У вас нет ни одного партнера. Голубым. Это уже у вас есть партнеры. Я надеюсь, что это понятно. Следующее. У нас есть вот такая кнопочка «В начало структуры». Вы нажимаете эту кнопочку, и у вас а, сайт перезагрузится, и вы в начале структуры. Для того, чтобы перейти на другую площадку, вам нужно будет нажать «В начало структуры» и переходите на следующую площадку на каждой площадке у нас есть такая кнопочка маркетинг и есть кнопочка слайд вы всегда можете посмотреть в своем кабинете слайд он сделан вам для помощи он откроется я просто не буду открывать у меня яндекс настроен так что скачивает слайды Поэтому я не буду скачивать его. А у вас, если вы в Гугле работаете, и у вас не настроен так на скачивание, как у меня настроен Яндекс Яндекс.Браузер, и у вас откроется рядом окошечко, где вы можете, посмотрели по кабинету, просмотрели свою структуру, зашли, посмотрели на слайд, ага, все понятно, и по слайдам Учитесь разбираться и именно э, по слайдам. Научитесь, ребята, это огромная помощь вашей э, вашей работе именно э, по площадкам. Ну и какие площадки у нас на сегодняшний день есть? Давайте э, с вами мы разберем. Да, в разделе партнеры находится ваша реферальная ссылка. И отображаются партнеры на три уровня в глубину. На сегодняшний день у нас есть такие площадки, как Идеал М-банк. Вход 1000 рублей. Это идеал М-банк с элементами глобальной матрицы. Клонопад. Там всего лишь три стола рабочих. И с этих столов у вас запускаются клоны. Клонопад. Зарабатываете вы? По, именно по матрице за один круг 12 тысяч, а в клонопаде там невозможно а, даже сосчитать. Ваш клон будет приносить огромные деньги. Чем больше вы запустите клонов в, в клонопад, тем больше будут ваши инвестиции, ваши заработки. И, Идеал М-Мини, это площадка, мы стартовали с ней, полторы тысячи за один круг одно бизнес ваше место зарабатывает 244 тысячи идеал м макси uh -huh. это вход 15 тысяч а за одно бизнес место за один круг зарабатывает 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч фабрика клонов там есть вход площадка за тысячу рублей, а за один круг вы делаете 23 тысячи и получаете 5 клонов на первый стол и другая за 10 тысяч. Там вы зарабатываете ваше одно бизнес-место 230 тысяч. Микромани. Это маленькая площадочка, она имеет удвоитель, можно входить с 500 рублей, но... Можно и старт своего бизнеса, аминовать этот удвоитель, он вам не нужен совершенно, он просто дает переход в следующий стол. Начинать старт своего бизнеса со второго стола, а третий стол ⁇ это выплаты. Там можно с 1000 рублей заработать 5000. Я считаю, что это очень хороший. И плюс выйти на площадку идеал мини. Есть выход. Площадка Пастрык. Я вам только что ее показывала. Там всего лишь а, один рабочий стол. Вход на один стол 750, на другой стол 7500. На каком столе вам работать, это вы выбираете сами. А На этой площадке а, линейно шахматный маркетинг. Все у вас деньги идут на вывод. А, и плюс один реинвест. Две выплаты, один реинвест за спонсором. Точно так. Ваши э, реинвесты, ваших партнеров, будут лететь к вам и становиться а, э, на, то ли на выплатное место, то ли на реинвестное место. И вы полетите к своему спонсору. Это уже все в процессе работы. Ну и теперь давайте перейдем на именно на слайды и посмотрим маркетинг по слайдам. Что же такое Идеал-М? Это гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали, вы сегодня поставили на выплаты, и сегодня же вы получили свои заработанные деньги себе на вашу платежную систему, куда вы поставили маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Наше самое главное преимущество в компании – это то, что, конечно, мы официально зарегистрированы, что у нас нет нигде ни на одной площадке абонентской платы. Нет, не было и никогда не будет. А у нас ход открыт на любой площадке, в любой стол. Нет привязки к первому столу, как в других проектах или в других компаниях. А старт своего бизнеса можно начинать. Именно с любой площадки, именно с любого стола, который вам понравился. Мы работаем с такими платежными системами, как Сбербанк, все карточки Российской Федерации, у um, Perfect Money Pair кошелек, подключена касса Frey и есть внутренний перевод между партнерами, который облегчает работу команд. А какие площадки у нас когда стартовали? Идеал м Мы стартовали с этой площадкой 23 сентября 2021 года, а потом 31 октября присоединилась у нас площадка Микромани, а в феврале, 6 февраля 2022 года стартовала площадка э, это Макси, а фабрика клонов Мини и Макси, а Макси стартовал 3 апреля 2022 года и 1 июня 2022 года стартовала площадка Бег по, по кругу. И на нашу годовщину 23 сентября стартовала у нас новая площадка, как только что мы, я вам говорила. Это Идеал M-Bank с элементами глобальной матрицы. Ну и давайте мы начнем маркетинг именно нашей новой площадки. На новой нашей площадке, как вы видите, у нас три рабочих стола. Первый стол это 1000 рублей, второй стол 2,5 и третий стол это 5000. Можно входить, на первый, можно входить на второй, можно на третий. Можно первый, второй, первый, третий. Можно сразу на все три стола. Это стратегия, выбираете вы сами. Вы приходите в команду, в команде уже есть такая стратегия. И вы заходите именно по той стратегии, которая работает ваша команда. Если вы пришли одни, то вы сами вырабатываете стратегию и приглашаете себе партнеров именно по той стратегии, которую вы а, себе сделали. Итак, мы начнем с первого стола. Как только приходит к вам первый партнер на это место, эти тысячи идет накопительный. А со второго партнера у вас 500 рублей идет накопление, а за 500 рублей у вы летите в планопад. Вы уже стали, ваш клон залетел сюда в планопад. А с третьего партнера у вас идет переход за 2500 во второй стол. Как только первый партнер закрыл свой первый стол и становится на это место, эти 2500 идут в накопление. Второй стол вам сразу 2000 на баланс для вывода, а за 500 рублей уже ваш клон летит становится опять в Третий партнер вам дает переход за 5000 в третий стол. Как только первый партнер у вас закрыл свой первый стол, вы сразу же получаете 2500 на баланс для вывода. За 1500 у вас активируется идеал ММАК-мини. А если уже вы есть на этой площадке, то ваш клон летит и становится по вашей броне. И плюс реинвест идет за спонсором. Следующий, второй партнер, закрыл свой, или вы помогли, второй стол, и приходит к вам, становится на второе место. Вы с этого места получаете 3 500 на баланс для вывода. За 500 рублей у вас летит клон, Кланопад. И реинвест идет за спонсором. Третий партнер. Вы получаете 4000. И реинвест идет за спонсором. Итак, ваше одно бизнес-место. прошел один круг. Вы заработали 12000. И плюс... Ваши три клона ушли в клонопад. Каждый ваш клон будет вам клонировать ваши деньги. Это каждый ваш клон будет получать по 4 миллиона 429 тысяч 600 рублей. Ребята, это глобальная матрица. 10 уровней. И вы будете получать начисления со всех этих уровней. Давайте перейдем на эту, на этот слайд и посмотрим. Некоторые все время спрашивают, если здесь на этом на, этой, на этом клонопаде реферальной привязки. Да нет, здесь никакой реферальной привязки. Здесь начисления идут только по расстановке. А реферальная привязка только на тех трех столах. Деньги распределяются по 50 рублей на 10 уровней. Вот ваш клон выскочил. Следующий ваш клон прилетел. И вы эти 500 рублей распределились на 10 уровней по 50 рублей. Я расцениваю эту площадку, именно этот клонопад, как инвестиции. Это 10% вы отлаживаете себе на черный день. Это клонопад. Он будет, каждый ваш клон, сколько вы запустите клонов, столько будет и ваш заработок. Каждый ваш клон запущенный, Именно сюда в клонопад вам принесет 4 миллиона четыреста двадцать восемь тысяч 600 рублей. Ребята, это очень серьезные деньги. И некоторые спрашивают, а сколько нужно запустить. Ребята, это уже вы сами. Вы работаете на той площадке на этих на трех столах, а ваши клоны каждый раз с каждого круга идут и становятся в этот клонопад. Клоны ваших партнеров. Ваша глубина, ваша глубина будет тоже вам приносить хорошие деньги. Чем больше, некоторые говорят, юбка расширяется. Да, здесь эта юбка играет в нашу пользу. Чем больше будет юбка расширяться, тем больше будут наши доходы. С первого уровня, когда к вам прилетают 3 партнера, вы получаете 150 рублей. Со второго уровня к вам встали сколько? 9 партнеров. 450. С третьего сколько? 3, 9, 27. 1350. Итак, дальше. С четвертого 81 партнер вы получите, получите с него, с них, с каждого по 50 рублей. 4050 рублей. И так до 10 уровня. Ребята, чем больше вот вы будете запас, запускать сюда клонов, работайте на этой площадке, на этих трех столах, они будут сами лететь. и Вы даже не будете открыли утром свой кабинет, а у вас уже Прилетели ваши инвестиции, прилетели ваши 10% от, вашей, от ваших 500 рублей. Вы представляете, если мы будем работать целый год на этой площадке, да? Представляете, какие деньги мы заработаем. Да, это очень крутые будут деньги. Кого нет на каналом на этой площадке, всем советую. Итак, следующая площадка у нас это Идеал Mini. А Я очень люблю эту площадку и всегда всем рассказываю. Наверное, очень много роликов по этой площадке. Я быстро, ребята, пробегусь. Вход составляет полторы тысячи на этой площадке. И вход открыт в любой стол. Старт своего бизнеса можно начинать с любого стола. А Первый стол это полторы тысячи. Первый и второй партнер. Вы сразу возвращаете полторы тысячи себе на баланс для вывода. Как вы уже заметили, что у нас на всех площадках у нас деньги возвращаются или с первого партнера, или же со второго партнера на баланс для вывода. У нас риска, чтобы потерять свои деньги, совершенно ноль. Просто ноль. Третий партнер вам дает переход, и он все время будет давать вам переход в следующий стол. За три тысячи. Первый партнер закрывает свой первый стол, эти 3000 идут накопления. Со второго партнера вы 1000 получаете на баланс, по 1000 получают ваши два партнера. Ваши, под вашего партнера этого стали 3 партнера, вы получили 3000. Под этих каждого 3 партнера стали по 3, это 9 и получили 9000. Это сработала первая и третья линия. Третий партнер вам дал переход за 6000 третий стол. Вы только с этого стола заработали 13000. Шикарно. Первый партнер приходит, эти шесть тысяч идут на накопление. Со второго партнера ваш клун за три тысячи летит по вашей броне. Куда выставлена бронь, туда и станет ваш реинвест этого стола. Тысячу рублей получаете вы, по тысяче получают ваши два спонсора. Ваша ну, первая и вторая линия, третья, вернее вторая и третья сработали, вы получили 3 и 9 тысяч а третий партнер вам дал переход за 12 тысяч, четвертый стол. Вы тоже с этого заработали 13 тысяч. Вот и посчитайте, 3,927. А у вас уже половиной тысяч на балансе. Первый партнер закрывает свой третий стол, приходит, становится на это место. Второй партнер, вы 7 тысяч получаете, по 2,5 получает ваши два спонсора. Прилетели три партнера, стали под вашего второго партнера. Вы получили 7500. Прилетели под каждого этого трех партнеров. Это 9 партнеров. Третья линия. Вы получили 27500. Итак, вы только с этого стола заработали 37 тысяч. Третий партнер дал вам переход за тысячи В пятый стол первый. В накоплении второй. А второй летит клон за 6000 именно по вашей броне. Куда вы ставите бронь, туда и станет ваш партнер. 10000 получаете вы. По 3000 получает два ваших спонсора. Вот по поводу спонсорских вознаграждений, они не вошли именно сюда, в, этот, в эту сумму. Их просто невозможно сосчитать. Это Вы же тоже будете спонсор, и эти спонсорские вознаграждения вы тоже будете получать, ребята. Сработала вторая линия, прибежали и стали сюда три партнера под этого партнера, вы получили 9000. А прибежали к этим трем партнерам, каждому по три, это 27 тысяч, Вы получили это все на баланс. И плюс эти 2000 идут в накопление, прибавляются к 24 и 24, это 48. Прибавляются эти 2000. В накопительный баланс идут, и они а, в, добавляются к этим 48 тысячам, и у вас за 50 тысяч активируется шестой стол. Это полностью ваша зарплата. Первый партнер приходит, вы получаете 35 на баланс для вывода. За 15 у вас идеал м а, МАКСИ активируется. Второй партнер 50 на баланс, третий 50 на баланс. Итак, вы прошли всего лишь одним своим бизнес-местом а, и заработали 244 тысячи. Смотрите, здесь 135, ваше э, реферальное вознаграждение, здесь 46 тысяч. Очень круто, очень хорошая площадка. А кто еще не рассмотрел эту площадку, Кого еще нет, ребята, я всем советую, приходите и зарабатывайте нормальные, хорошие деньги. Итак, Идеал М-Мини, это вход на нее составляет 15 тысяч. И, конечно, есть выход с Идеал М-Мини. Вы с первого партнера, с шестого стола, выскакиваете сюда на эту площадку. Поэтому, если вы будете активно а, работать на Мини, то вы считай, бесплатно, выскочите на эту площадку. Это 15 тысяч, ход первый стол стоит. Как только приходит к вам первый партнер, эти 15 идут накопления. Со второго партнера вы получаете 5 тысяч, а за 10 у вас активируется фабрика клоунов. За 10 тысяч. И вы будете с этой площадки получать по маркетингу, получать э, реферальные спонсорские вознаграждения и плюс еще по фабрике клонов вы будете активно работать на этой площадке и будете ваши клоны будут лететь на площадку фабрику клонов за 10 тысяч и ваши клоны вернее клоны ваших партнеров все в командой будете двигаться активно и по фабрике клонов вот такая вот у нас крутая площадка а вот третий партнер, он дал, идет переход за 30 тысяч во второй стол. Как только первый партнер закрыл свой первый стол, и он приходит, становится на это 30 тысяч, идет накопление. А вот со второго вы получаете по 10, и по 10 получают ваши два спонсора. Прилетели к этому партнеру, стали три партнера. Вторая линия это 30 тысяч Третья линия ⁇ это 90 тысяч вы получили на баланс. А, третий партнер дал вам переход за 60 тысяч в третий стол. Первый, второй, третий, да? Второй улетает клон за 30 тысяч во второй стол по вашей броне. Вы получаете 10, по 10 получают ваши два спонсора. Вторая и третья линия сработали по 30 и 90. Итого что здесь вы заработали 130 тысяч, и здесь вы заработали 130 тысяч, и что и перешли за 124 стол. Первый партнер 120 идет на копление, второй партнер, вам 70 на баланс для вывода, а прилетели три партнера стали, 75 на баланс, прилетели 9 партнеров стали под этих трех каждого. У вас сразу на балансе 225 тысяч. Вы получили двадцать семьдесят по 25 получили ваши два спонсора. Третий партнер дал переход до куда? До пятый стол. А с этого стола вы только спонсор э, заработали реферальных 370 тысяч. Первый партнер это идет в накопление 240. Второй партнер. Вам дает клона за 60 тысяч куда в этот стол. В третий 100 тысяч получаете вы, по 30 получает ваши два спонсора. Сработала вторая линия, вы получили 90. Сработала третья, вы получили 270. Итого 460 только ваших одних реферальных. Третье дает переход за 500 тысяч шестой стол. Ну, а здесь, ребята, первый партнер – 500 тысяч, второй партнер – 500 тысяч, третий партнер – это 500 тысяч. Итого, одно бизнес-место заработало за один круг 2 миллиона 590 тысяч, не считая э, спонсорских вознаграждений, э, которые э, летят вам на баланс. Эти, их просто невозможно сосчитать. Невозможно, ребята. Это шикарная, крутая площадка. Те ребята, которые пришли к нам в нашу компанию за большими деньгами. Ребята, добро пожаловать на эту площадку. Вы будете очень довольны. Очень. Следующая площадка это FastTrack трек, как я уже говорила, здесь два независимых стола друг от друга. Это линейно-шахматный маркетинг. Вход на первый стол составляет 750, на второй – 7,5. Вы все время крутитесь на одну стол. Здесь не нужно переходить ни с одного, ни с другого стола. А это первый партнер приходит 750 на баланс для вывода. Второй партнер пришел, вам идет реинвест за спонсором вы летите к своему спонсору. Третий партнер пришел, 750 на баланс для вывода. Полторы тысячи. Вот здесь вот можно сразу же активировать идеал М-мини, если вас там нет. И сделать именно стратегию заводить партнеров на 750 а с одного круга вы пригласили три партнера у вас полторы тысячи а сразу активировать и так по этой стратегии и работать у меня например работают так команды причем не одна и у них довольно таки прекрасно получается и еще я хочу вам что сказать А ваш партнер первый партнер приглашает себе два первого партнера он получает 750, а второго партнера, когда он пригласит, его реинвест летит к вам. И он становится именно на, на ваше место, где у вас есть свободное место. Если у вас свободное место, например, это, то вы получите 750 рублей. Если у вас это свободное место, это всегда второе место реинвестное, то вы полетите ваш реинвест, полетит к вашему спонсору. А если у вас свободно первое место, то встанет и вам принесет на баланс 750 рублей. Итак, этот маркетинг настолько интересен, что вы получаете, все деньги идут на вывод. Две выплаты вам идут, одна выплата вашему спонсору. И я считаю, что это... Это шикарно, шикарно здесь вы будете зарабатывать и сами приглашая от каждого приглашенного партнера. И плюс вам будут приносить доходы ваши партнеры. Здесь точно так, Но только единственно отличается, что вход половиной тысяч. Первый партнер пришел 7,5 на баланс для вывода. Второй партнер это идет реинвест за спонсором. У вас открывается этот стол, третий партнер, вам приносит 7,5 на баланс для вывода. Итого 15 тысяч у вас на балансе. Активируйте площадку М Макси за 15 тысяч. И направляйте всех своих партнеров на большие деньги. Идите, зарабатывайте. Ведь это шикарная площадка, мы только что с вами зарабатываем. Нет желания, крутитесь на одном этом столе. Здесь только крутись, не ленись. Все деньги идут на вывод. Две выплаты вам, одна спонсору. Хорошая площадка. Мне вот тоже нравится и моим партнерам. А площадочка наша, самая социальная маленькая площадка, это микромани. Чем она мне нравится, ребята, что здесь нужно малое количество партнеров, и плюс есть выход на идеал М-мини, на эту площадку. Здесь есть удвоитель. Что дает удвоитель? Да он удвоитель дает просто два партнера переход в этот стол. Минуйте этот. Сократите количество приглашенных партнеров. Начните старт с 1000 рублей. Первый партнер приходит, 1000 идет накопление. Со второго... Вы вернули свою тысячу обратно на баланс для вывода. Третий у вас идет накопление. Вы переходите на второй стол. Первый приходит к вам, становится. У вас открывается вот он. Первый стол за 500 рублей. И за полторы тысячи вы летите в Идеал М-Мини. Если вы там уже есть, то ваш клон становится по вашей броне. А если нет, то у вас автоматом покупается эта площадка, и вы становитесь своему спонсору на первый стол. Второй партнер и третий партнер вам приносят по две тысячи. Итого вы заработали пять тысяч с тысячи, и плюс вышли автоматом на площадку Идеал М-Мини. Супер! Хорошая площадка. Хорошая. Мне тоже очень нравится. Ну и наши, наши. Наши неповторимые клонопады. Вход есть на 1000, есть на 10. Маркетинг одинаковый. Здесь три семиместных стола. У меня спрашивают, сколько я должен пригласить партнеров, чтобы закрыть, сделать один круг. 62 человека вы должны пройти, пригласить, чтобы заработать. 23 тысячи, а здесь 230 тысяч. А, говорю честно, открыто. Итак, плечи всегда во всех семиместных матрицах идут вышестоящему спонсору. Это не нами, не мною придумано, а это придумано, не знаю кем придумано, но вышестоящие. Это математика, ребята, это расчет плечи всегда идут вышестоящим а нижний ряд в семи местах это ваша зарплата и того первый партнер это реинвест этого стола вы можете выставить бронь и ваш реинвест станет именно сюда выставляете как только активировали первый стол выставляете первый и бронь и сюда второй а под первого ставите второго партнера ваш реинвест летит и закрывает этот. Уже закрывает сюда становятся партнеры, которые закроют вам плечи. Из-за этого и ссорятся все эти на этом клонопаде. Второй партнер тысяча идет накопление. Третий партнер вам дает 1000 на баланс, четвертый партнер вам дает переход за 2000 во второй стол. Первый, второй, с третьего вы получаете 2000 на баланс, с дает переход за 6000. А здесь каждый партнер, который станет в нижний ряд, со всех четырех партнеров вы получите по 5000. И плюс получите. 4 реинвеста 4, 4 по 5 тысяч и плюс 4 реинвеста в первый стол. Уж реинвестами управляете вы здесь сами. Вы сами выставляете брони под своих партнеров, под своего клона. Это вы сами решаете, как вы будете вести бизнес, как и кому вы решите помочь в этой матрице. Это уже вы сами. Здесь никто не сможет вам приказать или, на, или указать, выстави бронь туда и выстави бронь под меня, или выставить, вы сами решаете, это ваш бизнес. Здесь на 10 тысяч то же самое, та же картина. С первого, первый партнер приходит, реинвест, выставите бронь, и у вас станет именно сюда по вашей броне. И открывается у вас этот первый стол. Второй партнер вам дает 10 тысяч накопления. Третий партнер дает вам 10 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер вам дает переход за 20 тысяч в следующий стол. Здесь первый, второй накопление, а третий 20 тысяч на баланс для вывода. С четвертого за 60 тысяч активируется ваш третий стол полностью все деньги идут по 50 тысяч на баланс для вывода с каждого партнера с каждого партнера по 50 тысяч и плюс с каждого этого партнера по 10 тысяч летят 4 клона в первый стол это уже сами вы решаете куда вы выставите где кому поможете но с этой, с этой, э, за один круг вы зарабатываете, здесь 23 тысячи, а здесь 230 тысяч. Вот такой вот наш клонопад. Работай не хочу, работай непочатый край. Все эти нужно, что на 1000 рублей, что на 10 тысяч. Все пять этих клонов, которые у вас э, образовались за один круг, их нужно будет закрывать. Это же ваши деньги. Поэтому я, ребята, не люблю семиместные матрицы. У меня активирована фабрика клона, У меня есть партнеры, которые пришли ко мне, и они работают. Но я никому человеку не поставила своего клона. Я сюда лично сама не приглашаю. Не люблю я семиместные матрицы. Но есть люди, которые любят. Пусть они работают, зарабатывают. Вот такой вот наш, наша такая компания, я вам рассказала сегодня полностью весь маркетинг по нашей компании, и компания наша, как вы видите, очень хорошая. И всех, которые а, смотрят на YouTube канале, которые а, приходят на вебинары, которые а, еще не зарегистрированы. Ребята, а, рассмотрите наши бизнес предложения, а, Работать и зарабатывать деньги, вести свой бизнес в международной и официальной компании – это очень круто, это надежно. А, компания пришла на очень-очень долгие времена. И зарабатывать в одном месте, а тем более есть любая площадка. Вы можете, поработали вы на одной площадке, можно активировать другую площадку. Поработали на следующей площадке. У меня все площадки в работе. Вот все, все шесть площадок у меня в работе. И на каждой у меня площадке работают команды.